Представляете меня, да, сейчас дающего концерт <смех> где-нибудь в <смех> как у нас ДК Орг-техника? <смех> ты говоришь, ФСБ сильная организация, как же так, что они 4 года пытались отравить Навального с его слов, но так и не смогли, неужели это для них такая проблема? Ну это говорит о том, что деградация происходит в российских спецслужбах, но и недооценивать их тоже нельзя. Это ФСБ это одна из самых таких передовых спецслужб мира, как бы там ни было. И, например, если бы им нужно было бы тупо там завалить навального расстрелять его они бы с этим справились здесь проблема в том что они хотели его аккуратно отравить так чтобы не не сильно на них подумали да и облажались поэтому в целом конечно это большой косяк российских спецслужб конечно если сегодня провести соревнования среди спецслужб мира россия не войдет даже в топ-5 наверное скорее всего но, тем не менее, это не делает их какими-то слабыми, чтобы мы сегодня недооценивали их. Они, ну, они могущественны в том плане, что если в вопросах уничтожения там нас, меня, к примеру, недооценивать их нельзя. Это нужно очень сильно, серьезно к этому относиться и очень сильно заботиться о своей безопасности. Это важно. Нельзя говорить, да, это там слабаки, они ничего не могут и так далее, они его Навального не отравили, поэтому расслабьтесь свободно. Нет, друзья, не расслабляйтесь, будьте на чеку. С Навальным не получилось, с вами может получить, получиться. И есть немало тех, с кем получилось. Док а этот жур, журналист-активист из Кабардино-Балкарии, забыл его фамилию. Сколько таких случаев, которые у них получились? Есть много того, что не получилось, но есть и то, что получилось. Поэтому недооценивать их нельзя и самое главное нужно понимать, что это абсолютно преступная организация сегодня из-за того, что Россия в принципе руководят преступники, их спецслужбы тоже превращаются в инструмент преступников. Поэтому они опасны, надо как бы отдавать себе отчет. Томсо, расскажи про Янгулбаева. Кадыровский паблик писал, что он руководит Адатом, и ты про него говорил. Когда я про него говорил? Я не помню, что я когда-нибудь говорил про Янгулбаева. Я читал а, этот материал, а, но, честно говоря, там все а, шло к тому, что будет какая-то сенсация. Я, я думал, что сейчас в этом материале... Мы узнаем, что за каналом Адад стоит Джамбокс, там, да, Джамбулат Умаров или э, этот Ахмед Дудаев или иллюзионист Чингиз Ахмадов. Я думал, вот что-то такое, это настолько интри интри интриговал он, да, сейчас вот мы там что-то сенсационное, сенсационное, значит, выпустим, будет какая-то деанонимизация, что-то, что-то. А в итоге выдалась статья в которой какой-то чувак, который живет в Европе, в Страсбурге, стоит за этим каналом. Это как бы вся информация. И то мы не можем ее ни подтвердить, ни опровергнуть, но даже, допустим, если это так, то ну мы и так как бы понимали, что за этим каналом, скорее всего, стоит какой-то чувак из Европы. Поэтому, ну сейчас мы просто, да если это так, если действительно этот парень стоит за этим, то мы просто узнали его имя, ну а что это нам дало? Остальное, все, что пишется в этой статье, что у него там отец был судьей, какое это имеет отношение к этому парню, у нас что дети отвечают за своих родителей. Короче, я так почитал, честно говоря, разочаровался, думал будет интереснее. И а, если этот парень, вот этот Ян Гулубаев, действительно стоит за этим каналом, то... А, эта статья, она наоборот подтолкнет его к тому, чтобы он теперь с открытым забралом от своего имени будет вести эту деятельность. Если же за этим каналом стоит не он, то это большая подстава для этого парня. И здесь у него он станет перед выбором, либо он отречется, скажет, что его оболгали, он никак этому не причастен. Либо он скажет, ну так или иначе меня к нему приписали, теперь я буду... Буду им помогать и работать. В общем, этой статьей, мне кажется, тот автор оказал медвежью услугу самим кадыровцам, так как это только навредит им. Человек, у этого канала теперь возможно появится лицо. Такое возможно. Единственная проблема, которую они создали, это, наверное... Вот тому, там, второй брат его, да, они говорят, что он находится в России. Если это действительно так, а он действительно находится в России, то ему они, конечно, создали проблему, будь эта статья правдой или неправдой. В любом случае для него будет проблема. Так как даже если это неправда, все равно они его а, похитят, задержат, и там будет допрос с пристрастием. Поэтому, ну, в общем, для него это, конечно, проблема. А так, в целом, я... Какого-то большего интереса к этому я не испытываю. Томсо, я тебя помню в школьные годы футболка Nirvana, Prodigy Metallica, точно не помню, но ты любил такие футболки. Нирвана, Нирвана, да правда. В мои школьные годы у нас было такое нашествие. Вот как сейчас есть вот эти какие-то кей-поп, там группы, какие-то рэп сейчас да, популярен. В мои школьные годы был популярен рок. И молодежь, естественно, вся сидела на этой теме. Я был нирванистом. Я любил нирвану, Курт Кобан, там, все дела. Учился играть на гитаре. Представлял, как я даю концерты. Кто-то увлекался металликой. Потом появилась вот эта Продиджи, новая волна, рейв. Там все переключились на это. Да, мы были молоды и глупы. Представляете меня, да, сейчас дающего концерт? Где-нибудь. Как у нас? ДК техника, А ведь это мог быть первый в мире чеченский рок. Зря ты забросил. Увы. Увы. Кавказ. Саламу алейкум, Тумсо. Как красив твой путь, брат. Молю Всевышнего Аллаха сделать терпение и искренность твоими надежными спутниками на этом пути. А награда у Аллаха. Валайку ассанам, раму баракату. Амин. Барак фейк, брат. 70-летнему адвокату из Ростова в Чечне подкинули наркотики и посадили. Он посмел судиться с властями из-за земельного участка. Да, это известная история. Это правда. Ему подкинули наркотики и осудили. Томсо, ты считаешь, что суфия решит своими братьями и сестрами? Нет, мусульмане э, не называют своими братьями и сестрами людей из заблудших э, групп или сект. Даже если они э, находятся в лоне ислама, все равно братьями и сестрами их не называют. Братьями и сестрами называют только тех, э, ту часть мусульман, которые э, находятся ну, на убеждении Алиосуна Вальджама. Таких людей называют братьями и сестрами. Любых из э, заблудших сект их называют... Именами их сект, то есть это суфии, это шииты, это там, мотазалиты, мурджииты и так далее. Но братьями и сестрами их не называют.